Привет всем зрителям канала Фартовый коллекционер. Спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки и поддерживайте. Сегодня я распакую три посылки от Национального банка с наборами монет. Давайте я распакую, покажу как они упакованы и посмотрим что за наборы и сколько они стоят по каталогам и какая реальная цена. Если интересно, продолжайте смотреть. Итак, друзья, вы видите у нас три пакета и как, как мы видим тут у нас запаковка вот в таком формате здесь просто а, картоночка и скотча и здесь также в принципе одинаково а, еще такой один момент если вы делаете два разных заказа даже если в один день на, получается с разными номерами То объединить их в одну посылку Вам в национальном банке не смогут Даже по вашей просьбе Для них это очень сложная процедура И приходится заплатить, например, за две разные посылки э, За доставку отдельно Давайте сейчас распакуем Посмотрим, какие наборы приехали э, Смотрите, вот так были запакованы абсолютно просто наборы 2021 года И 2020 года их вот за Упаковали в такую вот пупырку, но при этом заклеили скотчем по кругу. Это же неудобно, потому что вот как я этот скотч сейчас сниму обычный, в обычных перчатках, непонятно. А если его каким-то образом срезать... С этой запаковки Можно просто повредить То есть любители скотча в национальном банке э, Реально есть И, и просто-напросто непонятно как распаковывать Такие, э, такие посылки Ну зачем они это делают Еще больше замотали, чтобы вообще никак не открыть Ну ладно, это моменты технические. надеюсь это будет исправлено Два набора, как вы видите, 2020 20 года а, в одной посылке, потому что можно было заказать а, два набора. На самом деле, я расскажу чуть позже, один из этих наборов я разыграю. Но ну, об этом расскажу дальше. Один оставлю себе. Хотя у меня в принципе еще был, когда я давным-давно покупал эти наборы. Когда они только появились. Еще в прошлые разы. А, а вот эти наборы заказать нельзя было. Два штуки. можно было только на одного человека один. А это мне прислал мой подписчик. Также я что-то придумаю с этим наборчиком. Интересное сделать. Первый раз держу его в руках. Давайте посмотрим, сделаем, скажем так, unpacking и мое впечатление я сниму перчатки он такой прорезиненный в принципе такой точно как и прошлого года и немножко похож на 2018 год по самому материалу картона, да, который прорезинен. Довольно классно смотрится. Тематика этого набора 25 лет горшевой реформы в Украине. Я делал на него обзор, когда анонс был, рассказывал о чем какая тематика. Смотрите, здесь очень выглядит красиво наша гривна. Конечно, было бы классно, если бы они как-то ее вставляли сюда саму монетку. Представьте, она было бы просвечивалась и было в какой-то капсуле Было бы вообще очень круто Особенно если в пруфе эту гривну разместить Но, к сожалению, не реализовали Открываем этот набор Давайте посмотрим У нас в основном наборы всегда были в таких цветовых гаммах Как желто-синий Мы бывали еще раньше Сейчас я покажу в каталоге Потом бывали зеленые цвета у нас наборов. Бывали серые цвета. Вот мы видим такой серый, такой серый. Много довольно, кстати, серого. А такой цвет впервые мы видим. Если честно, мне он очень нравится. Неординарный, такой интересный Причем гляньте, как они показали звезды Или какое-то мерцание окон Или я даже не знаю, что, они, что именно дизайнер хотел отобразить Но выглядит довольно круто, мне очень нравится Сзади мы видим перечень монет Которые у нас в наборе на украинском языке И на английском языке Давайте открывать, смотреть Здесь у нас описание что, что за набор да И к чему он посвящен Собственно так и написано Что золотыми буквами У нас в истории вписана дата 2 сентября 96 -го года Когда была введена гривна И собственно они эти золотые буквы Вот таким образом реализовали Мне очень нравится оформление Наборов Украины именно в такой В таких коробочках Как они всегда да, собственно, Выходили еще там 13 год Ну конечно мы не берем там 96 год но как, на, вот это недоразумение, конечно, э, выделяется из общего фона Вот таким образом попробовали в 2019 году сделать набор Если честно, мне не нравится Монеты переворачиваются, а, их там не достать как-то Ну, значит, достать можно, но они, ну, скажем так, очень странно выглядят Причем с, эти, не в капсулах, а с таких в таких полукапсулах если честно, набор 2019 -го года мне меньше всего понравился из тех наборов, которые у нас были. Ну, вот, может быть, кому-то нравится. Напишите в комментариях, как вы относитесь именно к этому а, набору. Давайте сейчас я открою вам а, наборы монет, покажу, какие у нас наборы монет были. О, как удачно, видите, сходу открыл. А, какие. А, это буклеты мы видим. Буклеты, буклеты. Вот, собственно, в книге Максима Загреба, в книге-каталоге, видите, показаны все наборы, как они выходили по годам. Вот. И мы видим цветовую гамму, в каком они формате, какие у них тиражи и ориентировочная стоимость данных наборов. Какие-то наборы у меня есть, каких-то нету, Но в любом случае это все интересно. Вот восемнадцатый год, который мне очень нравится. Я считаю, это очень перспективный набор. Так как именно в нем у нас копейка, 2, 5, 25, которые уже убрали. То есть это последний набор с этими монетами. Здесь он оценен в 2 500. Сейчас его можно купить реально 1900, 1000, 2000 гривен. Вполне реально у меня даже парочка таких наборов. Есть, потому что я считаю, что это классный набор. И его стоит иметь хотя бы в двух экземплярах, чтобы что второй можно было поменять. Дальше это самый сдат. Набор 2019 года. Тут у нас тираж. Всего 10 тысяч штук. Это очень хороший тираж. Дальше у нас здесь 20 тысяч тираж. 2019 год. Ну Тираж хоть и маленький, относительно, относительно маленький, 20 тысяч но мне сам по себе этот набор не понравился Давайте перейдем, посмотрим, есть ли тут фотографии нового набора К сожалению, нет, мы видим, что 2021 года видите, не попал еще в этот каталог Я думаю, будет в следующем каталоге конкретно показан этот набор Я рекомендую его брать И по стоимости, видите, 500 гривен у нас указана стоимость данного набора Давайте посмотрим, сколько он стоил в Национальном банке. Значит, набор 2021 года стоил 416 гривен при тираже в 20 тысяч, а набор 2020 года стоил у нас 430 гривен за один набор. Давайте посмотрим еще немножко внимательнее. Кстати, рекомендую эту книжку покупки. Уже скоро будет выйдет новая версия. Обязательно покупайте. Там действительно можно посмотреть не только наборы, но и монеты, медали. Очень интересно много сувенирной продукции, которую просто-напросто ну, не будешь покупать себе. Либо нет финансов на какие-то такие вещи. или ну, Только здесь, к сожалению, можно некоторые позиции увидеть, потому что они в единичных экземплярах. Так что книгу я такую советую, но берите уже свежий выпуск. Дальше. Давайте перейдем к этому набору. Мы видим, довольно туго, кстати, достается. Видно, что он только с полиграфии. Сзади у нас это у нас логотип Монетного двора. Мы видим Национального банка в таком вот интересном изображении. Что мы еще? Довольно плотненько, хорошо, ровно сделан. Если мы вспомним какие-то другие наборы, там вообще делали непонятно как, клеили... То есть цели с такой задачи сделать супер качество, наверное, не было, сделали и сделали. Ну и при этом цена у него была там очень дешевая. Вот, здесь мы видим хорошего, все сделано плотненько, красиво, довольно приятно на ощупь. И вот такая вот тут интересная как волна, да. Вот логотип банкнотного двора мы видим. И наш жетон с гривной киевского типа. И с нашими монетками. Посмотрите, как они выглядят. Это монеты, которые сейчас, собственно, у нас в обиходе. 10 копеек, 50 копеек, которые попадаются на сдачу. Они являются платежными средствами. Здесь, конечно, все монеты повышенного качества чеканки, друзья. Они уже сами по себе стоят дороже. Они интересны. Это не те, просто которые чеканились для оборота. Для тех, кто не знает. Так что в этом плане я рекомендую, если собираете монетки в хорошем состоянии, в circulated, повышенного качества чеканки, приобретать себе вот такие наборы. В целом тематика наборов Украины довольно развита, потому что много у нас наборов, есть коллекционеры, которых собирают. Действительно есть очень яркие, красивые наборы, которые ну, лично мне нравятся везде. Гривна киевского типа у нас скажем, фигурирует как символ тоже нашей державности. Вот. И смотрите, и монетки, конечно, всегда в очень-очень хорошем состоянии, но иногда, видите, бывает, что что-то попадает. Какая-то или бумага, или картонка. К сожалению, браки производства случаются. Надеюсь, вам не будут попадаться монеты с какими-то, например, царапинами или еще что-то. Ну вот... Так, так, такая-такая идея. Давайте перейдем к конкурсу. Расскажу, какая у меня идея по конкурсу. Вот этот замечательный набор. Начнем мы с этого набора. Я хочу разыграть в конце года. Но не просто наборчик, который вот вы видите перед собой. А мы его апгрейдим. Сделаем не просто на обычный набор. А покроем эти монеты золотом с моими друзьями, компанией «Золотой слой», которые делают, которые делают покрытие любых материалов настоящим золотом. 999 й пробы. И такой набор мы разыграем 2020 года. Год был сложный, довольно-таки для многих. И с этой ситуацией, с этой пандемией. Но мы его немножко позолотим. И как, раз, как получить такой набор? Во-первых, я покажу, как это все происходит. Сейчас вот мы запомним набор в таком состоянии, как он есть. А потом мы его соответственно золотим. Розыгрыш будет простой. Под всеми моими роликами, которые выходили или сейчас выходят, э, нужно написать комментарий один. Я случайным образом выберу видеоролик и в этом ролике определю победителя с помощью э, программы. То есть, если вы оставляете комментарии, хотя бы один комментарий под моими роликами, вы автоматически участвуете в розыгрыше вот такого приза необычного. Так что, друзья, обязательно оставьте комментарий в этом ролике, оставляйте комментарии во все моих роликах, и поучаствуйте в розыгрыше вот такого подарка к Новому Году. Надеюсь, ребята мне профессионально все сделают, очень хочется в это верить. Наборчик, видите, я им уже приобрел, отправлю, и потом разыграем. Я лично его буду отправлять, либо вручать, если победители из Харькова. Спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Напишите мне комментарии, что думаете про вот этот вот набор, как он вам. Подписывайтесь на канал Фартовый Коллекционер и всем пока, друзья!